Всем привет! Сегодня хочу вам продемонстрировать BMW 3 серии 2.0 дизель универсале. Сейчас измерим толщину лакрасного покрытия. Я продемонстрирую, что машина нигде не ни бита, не крашена. Так, давайте начнем с этого крыла. Так, надеюсь, сильно шума не будет, так как сегодня ветреная погода. Так, ну что, давайте с этого крыла начнем. Здесь хорошо видно. 120. этой части. 10 так, капот 90 это части 100 так дверь водительская Сто десять сто десять, пассажирская дверь. Сто десять так каждой стороны 120 здесь видно будет на видео заднее крыло 90 120. 20. С этой стороны. Так, стороны. 150. Заднее крыло, сто двадцать Арка 130 тридцать дверка сто тридцать, сто тридцать передняя дверь сто десять сто десять так крыша Сто десять. Кровь передняя. Сто тридцать. Ну и капот с этой стороны. Солнце плососветит. Тут вообще нифига не видно. 100. 120. Ну здесь 20 с листочка померяем. Ну давайте еще арки измерим. Видите, 110. Ну, здесь. 100 мм. Микроны. 80. 80. 90 80 80 то есть машина вся ровная в круг краска отличная Нигде не билось, ничего не красилось. Машина вся в оригинале.